Всем российского футбола, дамы и господа, всем большой привет. ФИФА прогноз, как обычно, в пятницу в студии, ну, уже не как обычно, сегодня, небольшие изменения. Это Александр Фирсов. Я Роман... там пришел на рокировочку такую вот. И, Давай. соответственно, мой коллега Роман Полинсков, который начал всю эту историю. Ну, зато мы возвращаемся к легендарной фразе. Саня, тебе привет. Давай рассказывай, чем мы сегодня играем. Ну, сегодня мы играем, наверное, самый громкий матч этого дня. Это «Спартак» против центрального спортивного клуба «Армии». Который? Попал под, под санкции. экономические санкции. Да, единственный футбольный клуб России, который попал под экономические санкции, потому что аффилирован с «В». Да. По коэффициентам, по коэффициентам они более-менее равны. 2,54-2,62 такой разлет на «Спартак», на «ЦСКА» чуть побольше, 2,80-2,90 ничья. 3,32-3,45, в общем, ничего не верят. Думаю, то, что на открытии арена команды разойдутся все-таки с… …с боем. С боем, А да. можно ли говорить в нынешней ситуации можно, можно, можно. В спорте бои, как бы это нормально. Как бы бои по правилам ТНА, ММА. Ну, это просто слово, это просто слово из трех букв в середине. О! И твои на конце. Твои... твои мысли по этому матчу. После зимней паузы, 19-й тур. она мои... Мои... возобновляется. Да, мои мысли по этому матчу такие, что чемпионат возобновляется, команды подойдут к нему не в лучшей своей форме. Спартак эмблем, чтобы мы ее к этому А, ну, ну все, ну это самое главное событие, которое я считаю, в принципе, да. Поэтому они и выиграют. Поэтому нет. Нет, не выиграют. Нет, а отсутствие не за эмблемы сразу выигрывать. Это же плохая примерно. А, ну, проверяем. Спартак ЦСКА, 19 тур, РПЛ. Поехали. Что, дождливая Москва? Начинай. Ну так правильно, потепление же. Потому Москва и дождливая. Как говорили, Москва слезам не верит. А мы верим в российский футбол. Фальшив прозвучал, да? Да. Ох. Хорошо было. Отбор своевременный. Держи. Не надо. Да, какой армеец, а. Копченый. Умяров. Опа, и в дальний. Ништяк. Ништяк. 1-0. 1-0 в нашей игре. и дюке какой-то. <сих> не знаю. Друг твой. И вниз, вижу. вижу Ну куда ты отдал? Зачем ты вперед это сделал? А куда ему отдавать было? О, о легенда. Я что-то только сейчас вспомню, что у меня легенда тут играет. А, Господин твой Z. любимый? Господин З Но не тот, которого нельзя называть. А тот, который болотный. А какого Зе нельзя называть? Луиша. Да. Который тоже, кстати, играл в свое время в «Спартаке». Вперед вижу, ага, отлично. Заболотный! Ну ты красава, конечно. Слушай, в своем репертуаре. А там уже как бы все, там момент уже был стопроцентный. Деревянный. Ништяк. Ой, хорошо снял, кстати. Сбьел. Очень в тему снял. Ой ой ой, ой ой ой ой Игоречек. Тащи, брат. Ну нет, там чисто в него, конечно, прилетело. Слушай, у меня что-то зрение подводит по тому флангу бежать. О -о -о. В принципе, моя эмоция иногда. Да ну не... Ой, не, не, ну ну... Да. Все, все, все, все. Ладно, все, все, все, больше не буду. Пушка. Ну, это было прям... Пушка страшная, у него, ну-ка, Игорь Кенфеев тащит. Статистика. Ну, у тебя по владению, по ударам, по ожидаемым голам у тебя больше, по пасам, по всему, короче. Ну, ты почему-то проигрываешь. Сказать почему? Ну. Потому что у меня Соболев в атаке. Ну, меняй. Не, пусть побегает еще, его не жалко. Ну, поехали смотреть второй тайм, как он там бегает. Фух. Фух, действительно, а я уж прям старался туда выкручивал, mm. чтобы сейчас 11 литровый пробить. Кинфоев выбил вот это вот капча, будем так его называть, я не знаю, как это пишется. Так, ага, и в дальний. А как вам шпагат от моего голпикера? Тут у тебя там Ребров или как вот он? Ребров. Максименко? Слушай, кстати, О, я О, Обликов! Легенда! Капча! Не знаю, какой-то рыжий Зиванушек, по-моему, у тебя на раме. <свят> Что-то стоит там защитником на шепту. <свят> Сегодня прогноз зайдет. Самый вкусный коэффициент будет. Это выигрышным. Я ни на кого не ставил. а на кого планируешь ставить? В этом матч? Да. Я не планирую, я просто думаю, кто победит, на того лучше и ставить. Потому что у нас обычно прогнозы самые точные, как эти удары. Ох! Страшно. Блин, во всей этой ситуации вроде как бы мячик-то мы катаем, да, все весело. Но что-то время-то бежит, а голов-то у меня нет. Бывает, в жизни огорчение. Ну, это, в принципе, в духе росси российского футбола. За. Зачем ты? Зачем ты ему мяч отдал? <свят> Не, ну, вполне, знаешь, счет вообще максимально Оправдывающий, реальный. да. Только по КФМ это должен быть Спартак. Ой, извините. А по факту это З лежит. О, а Заболотный. Что? Антоха, давай, давай, давай, братан, пробей. Да ты издеваешься, что это вторая штанга уже, а? Ой, иди обратно в Сочи, братан. Там у тебя хотя бы что-то получалось. Капец, две штанги Заболотного. Как так, а? Ну как так? Ну как так, Игорь? Как гайд. так Акинфуев. А Акинфуев. Да свидания. ты заколебал. Свидание, ломать. Это у меня только один был. Не, ну тут офсайд же был. Тут да, же да, был офсайд. Да, да, да, да, да, да, да, был, был, был. Все ну, хорошо. ды ды Не горючек, красава. Ну, ну, ну, ну, ну. ну а да. может быть да, как бы. Капча, капча, капча. Давай, вперед. Вот так, и главой. Ну, или так, вот так уже хорошо. Ну, это, конечно, нереально, никогда такого гола в российской премьер лиге не будет. А кто это? Ахметов. -о, О, Ильзат Ахметов. Ми Ми такую красоту. Ахметов. Такую красоту сумел сделать. Ну, вот, в принципе, смотри, типичная ситуация, которая может Зеболётная происходить. Полетный штанга? Нет, Нет, Просто мимо. мимо. Да я, я даже не дергался, чтоб ты понимал. То есть я смотрю, кто бежит. О, Заболотный. Блин, ну, короче, мне просто элементарно не хватит времени отыграться, потому что мяч что-то очень все не летит в ворота. То есть типичная, опять-таки, ситуация для России. С футбола? А мячики летят над нашим полем, да, вот это? Чего? Кого? Нет. Ну, под конец матча-то. Ну да, да, все нормально. Ой, заболотный, 3 пробития, 4 да, пробития четыре мимо пробития. ворот, но счет 2-0 в пользу ЦСКА. Давай по статистике смотреть. Армейцы забирают себе 3 очка в копилочку. И в таком случае они, они поднимутся, наверное, в турнирной таблице. А может быть и нет. Поднимутся, они Сочи смогут опередить, потому что ЦСКА сейчас на четвертом месте, Спартак на девятом. Но По коэффициентам почему-то на Спартак больше давали. Но коэффициенты от... 2.84, 2.90, они зайдут. Статистику. Давайте Статистику Статистику, да. Наслаждаться, в принципе, Сколько? преимуществом Спартака. А, по ударам Угло ты сравнялся, кстати. Угловые 3 у тебя. Три. А, я 4 подав Ну, ладно. Тут у компьютера своя математика, я не против. Да. А у меня был штрафной? Ты у меня тоже, как оказалось. Может это? Что-то переиграем, что-то не так с ним. Да, не, нормально. Счет закономерный 2-0. Слишком сладкие коэффициенты дают на самом деле на этот матч. 2,5 и выше. Что скажешь? Вот, вот мы сейчас его отыграли. Твои итоги. Тяжело. Тяжело. Нет, на самом деле коэффициенты весьма оправданные, потому что ну, Спартак, несмотря на свое турнирное положение, он все-таки играет дома и давай, да, вспомним, что разрешили заполняемость трибун сейчас практически по всей России на уровне 70%. Поэтому поддержка там будет серьезная. Так или иначе. Главное, главное в этом матче, особенно под конец его, узнать, кто же все-таки Чек Фаевы. Если это узнается, то чемпионат России станет самым лучшим. Александр Дмитриевич Фирсов. Роман Андреевич Полинсков. Это был Офельп прогноз. Увидимся на следующей неделе. Пока!